Найс, nice, так легко и непринужденно нам выпал АВП Драгонлор. Драгонлор, но он опять убитый. Сегодня, кстати, слетел бан, и я отправляю Подписчику скины, которые он Выиграл в прокачке Аккаунта подписчика. Кто не знает Этот человек купил у нас NFT, и я Взял его в прокачку инвентаря подписчика Потому что в ближайшее время людей на прокачку Я буду набирать только из держателей NFT Ссылочка, повторюсь, будет находиться в описании Кто хочет приобрести. Вот его скины Вот я все отправляю, чтобы ко мне У вас не возникало никаких вопросов Скины отправлены и ожидают подтверждения Со стороны подписчика. Человек Сказал, человек сделал. А вам я желаю приятного просмотра всем привет это лысый на рост ютуба и сегодня у нас будет грязь мы сегодня будем тратить на секундочку 15 миллионов рублей. 15 миллионов рублей. Для этого мне пришлось продать весь свой инвентарь, вытащить деньги со всех инвестиций, чтобы для вас сделать контент. Поэтому не поскупитесь поставить лайк, написать комментарий, и, конечно, подписаться на канал. Контент стоит 15 миллионов на секундочку рублей. Очень дорого, очень пришлось рискнуть, но надеюсь, что вам, блин, это понравится. Мы делаем контент! Да! Также напомню, что я начал стримить на Твиче. Кому интересно, ссылочка в описании. Также есть рубрики прокачка инвентаря подписчика. Чтобы попасть, нужно купить NFT, так сказать, стать нашим Акционером, в общем ссылка На NFT коллекцию нашу, кому интересно И на Twitch будет в описании Покупайте, и подписывайтесь на прямых эфирах Со мной можете даже пообщаться, зрителей там Пока не так много, поэтому будем видеться В общем, 15 лямов, трата, ролик Поехали, будет жарко! Дорогие, значит, друзья, что сегодня будет? Я купил три версии Cablestone наборов. Это ESL One Colony 15, ESL One Colony 14 и DreamHack 14 год Cablestone. Что тут можно вытянуть? Ну, конечно же, DL, который, кстати, самая крутая его версия сувенирного прямо с завода, где-то 8 миллионов стоит, ну, может, чуть дороже, не чуть-чуть, а дороже. Рыцарь уже там в расчет не берем, ибо она там 200-300 тысяч стоит, но это Егор вам все на экран будет выводить, вы все увидите. Примерно 15 мультиков на ролик потрачено, с тем учетом, что этих наборов сейчас очень мало, и купить сложно, и каждый раз их покупаешь дороже. А вот, и нам, чтобы купиться, нужно минимум 2-3-4 Драгонлора, но если прямо с завода, то, конечно... Конечно же, сувенирных два нам надо. Ну что, первый набор у нас, 15-й год, поехали. Начинаем, на, начина. что за начина? Началась рулеточка, полетела, погнала. И это джекпот, это гроза, дорогие друзья. Давай следующий набор мы откроем, 14-й год, ESL1 Не может отсюда дл сувенирный выпадет. На что я очень сильно и искренне надеюсь. Вот это занос, пацаны. Джекпот. Это Сэвидов Пыльник, как круто. Ладно, 14-й год, Каблистония, Дримхак. Поехали в Дримхак заглянем. Но пока что без делов. На самом деле у нас сегодня получается 25 таких, 25 таких, это 50, и 25 таких. 70. 5 Cobblestone наборов Жестко, я думаю, да. Ну и все, поехали Сейчас мы закончим с 15 ESL Calogne Cobblestone И потом перейдем на ESL Calogne Cobblestone 14 год. Кстати, по Wiki CSGO такие наборы Варьируются в 60-40 Тысяч рублей диапазон. Но это Не так элементарно на площадке Steam а Торговой площадке. Один даже Вот такой наборчик стоит свыше 100 тысяч рублей. То есть, ну, естественно Скажем, с каждым годом их становятся меньше и меньше они становятся становятся да еб да что с моим русским языком я плохо понимаю по-русски. они становятся все дороже и дороже поэтому вот такая история и если бы я эти кейсы не открывал оставил их кто знает может быть бы через лет пять я бы стал мульти миллионером ну увы ах, мы сегодня тратим 15 мультиков бывает как бы обычный день русского среднестатистического ютубера окей едем дальше и просто знаешь, ожидаем Драгонлора и, ну, да, не, ныть не буду, как бы, ладно. На самом деле я хотел машину поменять, но деньги ушли на контент. И, кстати, огромное спасибо! Пищаль! Неплохо, ну это хреново на самом деле Прямо завод даже, ну, не знаю, после полёвок Сейчас увидите, сколько стоит, я не знаю, я думаю, мало Хочу, кстати, огромное спасибо сказать Это не первый ролик по кабле Предыдущий ролик, там было поменьше кейсов а, Или также, же, также, Но там цены были чуть поменьше, мы потратили где-то 14-13 мультиков Тоже не окупились, но Я просил 5000 лайков там, мы там 7 набрали И я такой думаю, шо, Майс, nice, хотя бы так, хотя бы так ну, хоть чуть-чуть, да, сколько там, увидите, опять же, сколько он стоит, хоть чуть начал отбивать рыцарь прямо завод, это гуд. В общем, увидите, огромное спасибо за то, что там лайки воткнули, реально, 7000 лайков, это прям мощь, вы, ну, молодцы, мне очень приятно. Если на этом ролике мы наберем больше лайков, да, 1010, ну, я просто встану вот так вот, встану, да, О. Чоша, хорошо! Я вот так вот встану, ну, даже сяду и скажу, ребята, огромное вам вот от сердца, от сердца огромное вам... Благодарность за 10 тысяч лайков. Я это скажу, но давайте наберем. А если еще и просмотров будет... Ну, короче, ребятушки, на вас я надеюсь На вас я надеюсь Надеюсь я на вас У нас тем временем заканчиваются потихой грусти Или радости, наверное, даже радости Потому что сегодня не унываем, все-таки шансы на Делта еще остаются В общем-то, заканчиваются наборы esl One Калогния 15 и Каблестоний набор И это Юмпик! Что за дроп? Что за дроп сегодня выпадает? Я даже, я даже к такому не готовился И это еще один Драгонлор! Кайф! Ура! Ура, дорогие друзья! У нас уже 4 драгонлора есть! Конечно, если б и были драгонлорами, я бы сказал именно так. Но по факту сейчас... Происходит ровным счетом обратная ситуация, запись надеюсь идет, а то прикинь 15 мультиков без записи проиграть Да, это было бы очень-очень грустно и обидно, но 15-й Каблистония заканчивается потихой, тихой грусти у нас Давай, Драгон Лор, это хорошо, это хорошо, это даже выше чем Драгон Лор На что боролись, тем и опоролись, и упоролись, короче дальше открываем Давай крути рулеточку, пока не дали, не дали драгонлор нам. Но это еще один драгонлор уже некуда эти дейлы девать. Их слишком много, прям знаешь, в избытке. Сегодня ой, ногой об стул ударился. И это Скар, кстати, достаточно неплохой дроп. Многие коллекционеры готовы отдавать за него миллиарды долларов. Но он есть только у меня. Это сувенирный Скар 20 гроза, закаленная в боях. Возможно, ты сейчас мне позавидуешь и скажешь, человек, Скар 20 гроза, закаленный в боях. Я его хочу. Я скажу. А у меня еще есть очень знаменитый один из самых редких CSGO-скинов. Desert Eagle Пещаль. Плюсом ко всему он в качестве закалённая в боях, этот дигл, за него бьются многие коллекционеры, но он есть также только у меня. Но ничего страшного. И это еще, кстати, очень-очень редкий скин P90 Гроза, поношенное качество, его тоже очень многие, вот слышал, китайские, в частности, коллекционеры, прям за него миллиарды долларов готовы отдавать. Ну, это уже не такой редкий скин, хотя э, сувенирный максим 7, серебро, ну тоже неплохо. Но пока что все-таки вишенка со всех этих кейсов, это Скар 20 гроза, закаленная в боях. За него действительно китайцы готовы платить огромные, просто бешеные деньги. Но мы им э, не отдадим эти скины, пусть они все-таки в России останутся. Еще один очень редкий скин по 90 гроза, неплох. Едем дальше тем временем. майс nice, Так легко и непринужденно нам выпал АВП Драгонлор. Первый, он убитый, он после полевых. Я не знаю, сейчас Егор выкатит цену, но это кал, нам нужен прямо с завода. Сувенирный АВП Драгонлор после полевых, сейчас даже чекнем цену. Но на самом деле неплохо, он стоит примерно 1 миллион 700-800 тысяч рублей, это по КС Вики. Как его купят, я не знаю, но все-таки я думаю, что коллекционеры лучше бы забрали вот этот скин, чем этот. Никому не нужны сувенирные после полевых спланий Драгонор. Пока это мало. Спрашивают, наверное, сейчас многие у экранов и не понимают. И типа, человека, что происходит? Происходит что-то страшное, это явно видно. Почему ты так реагируешь на драгон лор? Потому что, дорогие мои друзья и подписчики, и просто зрители данного канала, чтобы окупить данный Open Case мне нужно, ну, кстати, рыцарь. Мне а -а -а. нужно два драгон лора прямо с завода. Остальные драгон лоры после полевых закаленно, это приятно, я не спорю. Но этого мало, объективно, на ролик потрачено больше, чем, ну, мало. Типа, даст два сувенирных рыцаря прямо с завода, это все ясно. Кстати, стоимость рыцаря сейчас стоит 99 тысяч прямо с завода завода сувенирный. Вот, ну, поэтому как-то радости на лице особо пролетел рыцарь нету, потому что фактически этот, это одна эмочка купает один контейнер. И то не окупает, потому что все эти контейнера стоят дороже, чем эта эмка рыцарь. А вот это другое дело. А вот это другое дело, это уже получше. Ну, и вот почему, когда ты на будущее, когда будешь открывать Каблстоун сувенирный кейс, это неплохо. Короче, когда будешь открывать Я К тебе обращаюсь, мой дорогой зритель Коблстоун 14 15 Да любые каблстон сувенирные наборы Не радуйся никогда Драгонлор после полевых испытаний Ну, если ты один кейс купил, конечно, радуйся Никогда не вздумай радоваться эмки рыцарь прямо с завода сувенирной Потому что она не окупает Она окупает кейс Может еще и вообще кейс не окупить Поэтому эмки запомни, да Будешь вот так крутить и такой сразу Ага, вот рыцарь выпал, все, человек говорил не радоваться Рыцарю. А вот Мак-10 другое дело. Вот так вот нужно реагировать. Ну просто на будущее. Когда будешь открывать, там тоже 20 контейнеров. Вот вспомни мои слова. Но тем временем мы в охоте за Драгонлором. А охотится на нас Мак-10 сувенирный индиго. Тоже неплохо. Достаточно хороший скин. Оставим, пожалуй, его в коллекции. Но ну, мне нужен Драгонлор. Неплохо, кстати. И это опять очень крутой скин. А если без шуток дела наши... Хуже некуда. Мы сейчас выбили дропа, но, опять же, чаш неплохо. Опять же, вы видите это все на экране. Вот сейчас подведем промежуточные итоги, насколько мы примерно выбили, да. А, я думаю, там ДЛ, ну, где-то миллиона два, М, Рыцаря штуки три. Короче, мы выбили, наверное, где-то миллиона три, может быть, три 3,5, и то я не думаю, но мы открыли уже больше, фактически, почти 50 кейсов, то есть это почти 5 миллионов рублей, и мы уже, ну, не, не окупились никак, это, конечно, плохо, даже 50 кейсов, это не 5 миллионов, что я не то посчитал, ну, то есть пока что Open кейс ведет нас в такую бездну денежную. Поэтому я все-таки надеюсь, что ролик действительно соберет какие-то рейтинги. Кстати, рыцарь, говнище. Рыцарь, он немного поношенный или прямо? Он немного поношенный. Это где-то тысяч, наверное, 76. Я по вики определяю. Где-то 77 каунт стоит по вики. На самом деле, может, это стоит и дороже. Но в любом случае, дроп у нас сейчас где-то край на 3,5 ляма рублей. Я так на глаз могу сказать. Поэтому ничего прямо супер крутого в этом нет. А вот терн береты, это неплохо. Это очень крутой дроп. 15 миллионов рублей мы променяли на, пожалуйста, советов Пыльник сувенирный. Вот просто показываю, как выглядит 15 миллионов рублей в инвентаре Counter-Strike Global Offensive. Вот примерно вот так. Вот выглядит 15 э, мультов. Без учета вот этих трех скинов нижних. Примерно вот что такое 15 миллионов рублей. А, ну вот еще, да? Ну. Наверное, целесообразнее было просто сказать. Ребят, вот, представьте ролик. Всем привет. Я купил Dragon Lord. Но он опять убитый. Он вообще, по-моему, а закаленный а или а я не знаю какой, он, но Дэл. Ну, примерно один. Вот я сейчас смотрю по Вики. 1 4,13 миллиона рублей. Мало. Пока ни одного прямо завода сувенирки нету. Это, конечно. Печально, ну и вот, прикиньте, да, ролик Всем привет, я купил 75 сувенирных наборов. Всем пока, это был человек Подписывайтесь, ставьте лайки Но можно было инвестировать, вложить в это деньги Но я расскажу одну историю из жизни, пока кейсы открываются а Оч Улетает очередная сотня тысяч рублей И я хочу вам рассказать историю из жизни Как только игра PUBG Ой, без шуток, красивый, индиго Очень красивая индиго Бля, очень, очень достойный скин Мне на самом деле понравился без рофла. А История из жизни, вот, игра PUBG да, play, Player No Battlegrounds только начала зарождаться... Ну, и я такой, и очень много инвесторов э, думали, наверное, одинаково тогда, у нас, наверное, был один мозг на всех, и мы такие думали, так, э, по опыту с Counter-Strike Global Offensive, сейчас есть Dragon Lore, который стоит дорого, э, и значится, наверное, тут будет так же, игроки пойдут выбивать дроп там, и через года три скины влетят, взлетят в космос, кстати, пища неплохо. Ну, а и я так же, как и все, хранил деньги, хранил там оплату за ролики, принимал в PUBG скинах. По итогу, спустя год примерно на моем, на моем аккаунте был уже ну, я реально не помню, 800, 700 или вообще миллион рублей. То есть там все потихоньку близилось к миллиону с тем учетом, что еще и скины росли. Ну и вот, и как-то пришел я к брату, значит, он такой говорит, продавай, это рано или поздно рухнет, нет, ничего, вечного. Я такой, нет, все фигня, и через день трейд закрывается. И прикиньте, мое лицо, то есть я с родителями тогда еще я такой просыпаюсь и такой, вау, минус лям, круто. Поэтому, ну, как-то скины я больше не инвестирую. У меня есть наклейки, да, есть скины, которые дарите вы в рубрике «Подгон» от подписчиков. Я это держу, есть наклеечки. Но больше прямо какие-то огромные деньги в скинах я не держу. Кстати, мой инвентарь в Counter-Strike обычный, да, сейчас стоит, ну, где-то чуть дороже пабговского на тот момент. Но там наклейки в основном. Там наклейки, которые реально под холт у меня И вот такая вот история, было очень обидно потерять миллион рублей А вот кто знает, если бы не было тогда такого мува грамотного от разработчиков Возможно и действительно сейчас бы несколько миллионов тысяч долларов, а не рублей Потому что там я закупал, кто шарит, э, и ботинки красные, и плащи всякие были с 20 тысяч И сеты твичерские, балаклавы я закупал Ну то есть очень много скинов было которые потом, естественно, я продал как можно скорее. Хотя нет, я их не продавал, потому что я такой думаю, ну, наверное, какой-то пранк. Похалдим еще. И это было самое, одно из самых глупых решений в моей жизни. Но, тем не менее, сейчас у меня на 1100, наверное, скину там по итогу осталось, мне просто лень их продавать. В общем, такая история, поэтому держать много денег в инвентаре я вам не советую. Я уже на этом, меня на этом жизнь прокатила, так сказать. А у нас тем временем остается раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, девять, кабл 100, 14 паков Да, открываем и все-таки Хотя бы один дел прямо с завода Я думаю, ну, хотя бы мы в ноль уйдем То есть нам нужен сейчас фактически Да, даже фастом откроем Пещаль неплохо, давай, реально тут еще два фастом долбанем Фактически нам сейчас нужно Хотя бы один драгонлор прямо с завода Сувенирный, мы хотя бы уйдем в ноль Последние контейнера Этот контейнер можно открыть только один раз Это, кстати, наглая ложь, потому что Сегодня этот контейнер мы открыли 75 раз, и я вам этого делать не советую, максимально, максимальный репост Лайки, чаша, говно Ах. Три контейнера я, пожалуй, в позе орла открою Ну, здесь э, без комментариев, я думаю, оно все таки того стоит Поза орла принести счастье, радость и здоровье, поехали Я уже не верю, даже поза орла тут не хлыпанет, я думаю но Тут просто, тут без вариантов Чекай, два кейса, прикинь, дропнет но это вот эта вся тема, давай Она заряжалась весь ролик, друзья, и... И сейчас Дэл может... Это, к сожалению, не похоже на Драгонлор Ну давай, давай, моя дорогая Давай, все, сейчас внимание приковано к тебе Драгонлор прямо с завода, поехали Открыть контейнер, поза орла, пронеси денег, счастье И Драгонлор прямо с завода сувенирный, пожалуйста Ну, она смогла только на чашу зарядиться к сожалению. По итогу данного ролика потрачена вот такая сумма, вы видите на экране, а получили мы следующую сумму, опять же, на экране. И вот как выглядит, сейчас я могу вам сказать, 15 мультов в Counter-Strike. На этом все, всем огромное спасибо за просмотр, самое главное за поддержку, потому что сейчас она для меня важна. Все ссылочки в описании, NFT-коллекция, Twitch, кому интересно подписывайтесь. ну главное, поддержите этот ролик, потому что он, он не дешевый, я, я делаю вот исключительно для тебя, для вас. Всем спасибо! Не расстраиваемся, нас ждет светлое будущее, надеюсь, что когда-нибудь эти деньги мне вернутся бумерангом. Всем пока, это был лысый нарост ютуба.